Продолжая тему отработки отдельных элементов Сейчас мы сделаем следующий момент Один из возможных проходов противника, который очень хорошо обороняется Соответственно, в первую очередь мне нужно нейтрализовать его вооруженную руку В принципе, сейчас мне его вооруженная рука как бы отдельно и не важна Мне важен вот этот вот весь человек, верхняя его половина в комплекс Соответственно, для того, чтобы сократить с ним дистанцию для нанесения удара мне нужно, чтобы он отшатнулся. Для этого я рекомендую вам попробовать, только, ребята, очень-очень осторожно, потому что чревато травмами. Нужно понимать противника и как бы, даже в поединке немножко его читать наперед. Объясню, что это значит, Серег. Секунду. На свое место встану. Если противник загодя переносит корпус тела вперед, это априори означает, что он готов вас ловить на контратаке. Если он от вас... Пятится. Не ждите, что он вас как-то резко сиганет, его, у него можно забирать ногу. Вот сейчас преимущественно рассматриваем второй вариант. Противник либо стоит в глухой обороне, либо мы его в эту глухую оборону на долю секунды нам нужную вводим. Серега. Опытный противник в себя не пускает. Сука, вообще неудобно с ним работать. Соответственно, для того, чтобы забрать его ногу, что есть моя конечная цель, я его сначала отшугну Акцентированным Колющим ударом в район лица Любой нормальный человек В шлемах, он работает не в шлемах Травмобезопасными или вот этими Cold Steel зло oh. Либо Cold Steel Нормальный человек 95% случаев шугается Конечно, когда потом уже приработаются, Могут они ловить и на этой контратаке Если вас, вас хорошо прочитают Поэтому, если вы разнообразите свои Свою тактику, вам это не грозит. Тем не менее, берем противника, который вас совершенно не знает, но, сука, неудобных себя не пускает. Акцентированный колющий в лицо без слома траектории. Мы-то мы заранее знаем, что мы будем делать. Перевод на ногу с моментальным выходом. На ногу с моментальным выходом. Пока он очухается, вы уже как бы съебнули и заработали себе очко. Еще раз показываю. У меня его, рука не важна, он может ее вытянуть, он может ее в себе держать. Вообще насрать. Я его шугаю, забираю ногу и ухожу. Мы это, мы это отрабатываем на полых скоростях. Если человек действительно имитирует э, смещение центра тяжести, нога забирается практически 100%. На отработке, вот я сейчас дам Сереге задание мстить мне, если я что-то неправильно делаю и, может быть, даже работать на упреждение, ты же будешь знать абсолютно мой алгоритм действий. Давай я попробую включить свою максимальную скорость, а ты на упреждение можешь меня прям... Ебашь. Сука! Я не достаю, но прикол в том, что и он не достает. При этом на его стороне фора он знает, что я конкретно буду делать. я Очерканул. Куда? Да. Ладно. Чуть поигрались. Отработали по 10 тысяч раз это упражнение. Переходим к следующему. Опять же... Мне мешает вооруженная рука противника, которая не позволяет мне войти в его жизненно важное пространство. Соответственно, убираю я эту руку следующим образом. Я ее тупо подрезаю. Но моя конечная цель не его рука, ни в коем случае. Как бы если я подрежу руку, это уже хорошо, это очки, и я отскочил. Если противник не дает руку, он ее как-то в себя отдергивает, либо в сторону убирает, либо еще что-то с ней делает. Именно к этому я и готов. Соответственно, имитирую, либо подрезаю конкретно руку. Ну, давайте сейчас разберем, что я ее просто имитирую. В этот момент, когда противник увел нож в себя, я иду к нему на сближение с подхватом его вооруженной руки. И дорабатываю шею, плечо, как получится. Тут главное сместить цент... э... Э... угол атаки. Достаточно проблематичное движение Я его э, на отработке как бы показываю одним макаром И у кого-то получается Честно скажу, у меня это не получается показать так, как я это делаю сейчас, как преподаю Но его эволюция, благодаря моей длине рук, у меня перешла в следующее положение Шугая я руку, и мне не важно, он убирает или я в нее попал, не суть важно А просто сверху дотягиваю не входя в него. Но при этом слежу, чтобы вооруженная рука меня куда-нибудь не тыкнула. Соответственно. Хватит. Я стараюсь выиграть на длине рук, дотянуться. Сейчас пойдем вон туда, покажу, как мы отрабатываем смещение с линии атаки. Я стою в жесткой стойке, вооружен с ножом. Напротив меня, в 5 метрах примерно, это примерно, да, мы в Журавлёвых меряем, 2,5 журавлева. стоит противник с мечами и его задача мягко кидать их в мою сторону. Моя задача с моей позиции со стойки, где у меня отмечено крайнее положение, успеть сместиться либо в этот квадрат, либо в этот квадрат, и только тогда уже отбивать. То есть у ребят новичков, когда мы только первый раз попробовали это упражнение, у них включился режим тенниса. То есть они старались, просто стоя на месте, отрабатывать мячи ножом. Не нужно этого делать, здесь нужно успеть уйти с линии атаки и только в этот момент уже начинает работать ножом. Вперед, откидывай. Успел. Успел. Почти успел не попал давай мне возвращаться на место зачистил бы такой пулемет. Ну, вот как-то так и крайне на сегодня прием э сопряженный как бы с развлечением ну, я просто к работе обратным хватом отношусь больше как к развлечению, потому что в спортивной среде он, как правило, не фигурирует тем не менее, хорошая отработка с обратным хватом противник прямым держит нож в обычной стойке соответственно, моя реющая кромка обращена вот сюда задача моя Бить. Ну, правда, здесь нужна защита для жесткой отработки. Я сейчас просто покажу, у кого есть защита, можете так побаловаться. Соответственно, наносится удар в вооруженную руку противника. В принципе, этот элемент позволяет при акцентированном э, хорошем таком боковом ударе, особенно сопряженным с противоходом руки противника, он позволяет как бы хорошо э, подобрать шансы на то, что нож у противника вылетит. Сейчас мы это просто из человеколюбия не будем показывать. Ты, ты мне еще сегодня нужен на отработке Ну, соответственно Удар вооруженной вооруженную руку противника Дорабатывание пареков И здесь желательно бы Ручку еще подфиксировать Нет, ты мою руку не фиксируешь Ты вообще ничего не понимаешь Ты стоишь мумией Не отходишь а, Квалится, да? Квалится? Пробку от этого нацепино. Ну ладно, грубо говоря. Показали. Работайте, самосовершенствуйте, чем мы сейчас, собственно, тоже займемся. До новых встреч!